Власти Донбасса просят мировое сообщество повлиять на Киев и призвать его к выполнению мирных соглашений. Сегодня парламентарии республик выступили с обращением к лидерам Германии, Франции и США. Вы обладаете решающим влиянием на президента Украины Петра Порошенко и всех политических лидеров Украины. Представлены в Верховной Раде. И неоднократно заявляли, что реализация мирных соглашений – это единственный способ прекратить войну против народа Донбасса и достичь политического повреждения. Просим вас незамедлительно непосредственно оказать воздействие на президента Украины и других членов правящей Киеве коалиции. По их вине, Минский мирный процесс оказался на с районом. На заявление сразу отреагировал французский МИТ, а дипломаты обратились к украинским властям с призывом вернуться к мирным договоренностям, которые в Киеве продолжают игнорировать. Сегодня Петр Порошенко внес на рассмотрение Рады поправки в Конституцию, в том числе о статусе Юго-Востока. При этом украинский лидер подчеркнул, что ни о какой самостоятельности региона речи вообще не идет, и даже местное самоуправление целиком поставит под личный контроль президента. Власти Донбасса назвали действие Порошенко прямым нарушением соглашений. Глава ДНР Александр Захарченко сегодня заявил, что вводит в регионе особый режим самоуправления, а в октябре проведет выборы в местные органы власти. Ради спасения минских встреч было принято новое решение, и, воздан, и издан указ о проведении, согласно минским договоренностям, 18 октября выборы в органы местного самоуправления по всем нормам и законам, которые были приняты Конституцией и законами Донецкой Народной Республики. Предлагаю представителям ОБСЕ участвовать в мониторинге этих выборов, в контроле, в котором они будут происходить, то есть в процессе это контролировать. Любые приглашаю, любые другие международные организации для проведения честных и достойных выборов в Донецкой народной республике.